Привет, любители психотерапии! Насколько вы умны? Есть несколько интересных признаков, что кто-то, вероятно, более умен, чем другие, и вы можете быть удивлены, услышав это. Согласно исследованиям, упомянутым в этом видео, наличие грязной комнаты или хроническое беспокойство могут быть тонкими признаками того, что вы на самом деле более умны, чем вы могли бы предположить. Есть еще много уникальных знаков. Есть ли у вас какие-нибудь из них? Смотри до конца, чтобы узнать. Вот шесть признаков того, что вы, скорее всего, более умны, чем думаете. Номер один. Вы научились читать в очень раннем возрасте. Насколько вы были молоды, когда научились читать? В исследовании 2014 года исследователи обследовали 2000 пар однояйцевых близнецов в Великобритании. Близнецы, которые научились читать в более раннем возрасте, как правило, лучше справлялись с тестами на когнитивные способности. Авторы предполагают, что обучение чтению в более раннем возрасте улучшает вербальные и невербальные способности ребенка. В исследовании они объясняют, что раннее устранение проблем с чтением может не только способствовать росту грамотности, но и улучшить более общие когнитивные способности, которые имеют решающее значение на протяжении всей жизни. Кто знает, что чтение кота в шляпе так рано может изменить вашу жизнь к лучшему? Номер два. Ты музыкант. Вы играете на музыкальном инструменте или может быть у вас были уроки в детстве? Что же это, вероятно, помогло вам в долгосрочной перспективе? Несколько исследований показали, что музыка способствует развитию детского разума. В исследовании 2004 года, проведенным Гленном Шелленбергом, изучалась группа шестилетних детей, которые 9 месяцев брали уроки вокала или игры на клавишных, и сравнивали их с группами, которые брали уроки драмы или вообще не брали уроков. Согласно результатам исследования, они обнаружили, что по сравнению с детьми в контрольных группах, дети в музыкальных группах демонстрировали больший рост полномасштабного IQ. Другое исследование, опубликованное в 2011 году, показало, что даже уроки музыки за короткий промежуток времени могут улучшить вербальный интеллект у детей от 4 до 6 лет по сравнению с детьми, которые участвовали в программе по изобразительному искусству. В исследовании говорится, что всего после 20 дней обучения только дети в музыкальной группе продемонстрировали улучшенные показатели вербального интеллекта, причем 90% выборки показали это улучшение. Эти улучшения в вербальном интеллекте были положительно коррелированы с изменениями функциональной пластичности мозга во время выполнения задачи исполнительной функции. Наши результаты показывают, что передача когнитивных навыков высокого уровня возможно в раннем детстве. Согласно статистике, лишь небольшой процент из вас, кто смотрит наши видео, на самом деле подписаны. Так что, если вы этого не сделали и в конце видео вам понравилось то, что вы видите, подумайте о подписке. Это очень помогло бы алгоритму YouTube в продвижении большего количества нашего контента о психическом здоровье. Спасибо, что ты здесь. Номер три. Вы часто беспокоитесь. Вы часто волнуетесь. В исследовании 2015 года исследователи попросили 126 студентов-старшекурсников заполнить анкеты, в которых указывалось, насколько сильно они беспокоились, размышляли о тревожных мыслях и размышляли о сценариях, которые их расстраивали. Что они нашли? Что же, студенты, которые часто тратили время на беспокойство и размышления над своими мыслями, получили высокий балл по показателям вербального интеллекта. Те, кто не волновался так сильно, набрали более высокие баллы по невербальному интеллекту. Номер четыре. Ты носишь очки. Ты сейчас носишь очки? Что же, возможно, вы просто более умны, чем думаете. Согласно исследованию, проведенному в 2018 году Эдинбургским университетом, если вы умны, у вас больше шансов иметь гены плохого зрения. Да, если вы умны, у вас на 30% больше шансов иметь эти гены плохого зрения. Так что, если вы это сделаете, это означает, что вам, скорее всего, придется носить очки, когда вы смотрите это. Ну, в зависимости от того, насколько близко вы находитесь к экрану. Вы близоруки или дальнозорки? Номер пять. Вам больше нравится быть одному, чем общаться. Вы интроверт? Предпочитаете ли вы дни, когда вы можете провести вечер в приятном одиночестве в своей комнате? Что же, ты, скорее всего, очень умная печенька. Исследователи Норман П., Ли и Сатоша Канадзава попросили 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 28 лет пройти опрос и тест на IQ. Было обнаружено, что люди с высоким интеллектом были тем менее довольны своей жизнью, чем чаще они общались. Важно отметить, что в исследовании говорится, что основные ассоциации удовлетворенности жизнью с плотностью населения и общением с друзьями значительно взаимодействуют с интеллектом. И в последнем случае основная ассоциация меняется на противоположную среди чрезвычайно умных людей. Более умные люди испытывают более низкую удовлетворенность жизнью при более частом общении с друзьями. И номер шесть. Ты грязный. Ты грязный? Насколько грязно? У вас на полу разбросана одежда? Пыль на ваших столешницах? Согласно исследованию, проведенному в 2013 году в Университете Миннесоты, испытуемые должны были придумать несколько нетрадиционных способов использования шарика для пинг-понга. У тех, у кого были более грязные комнаты, были самые креативные идеи, в то время как те, кто был аккуратен, не были столь креативны в своих ответах. Итак, вы умнее, чем думаете? Расскажите нам об этом в разделе комментариев ниже. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. И если вы это сделали, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделиться этим с другом. Подпишитесь на, на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получить больше подобного контента. И как всегда, большое суперспасибо за просмотр!